Команду верную, бери за золотом, скорее плыви. И знает каждый пират, что хранит море клад. Трудностям ты будь готов, слава лишь для смелчаков. Златодержцы под землей ищут клад свой золотой. Орден душ э, взыскует знаний, за череп... охотимся за черепами. Союз, спешим объединиться и поскорее обогатиться. Пират, ты шанс не упускай, свою легенду создавай. Всем добра, ура игра! Игра приветствует вас, друзья, и с вами вновь Олег, он же Scratch, начинает играть в море э, воров. Да, я, ребятки, наконец-таки стал счастливым обладателем этой игрушечки, так как она у нас сейчас по скидочке, вроде как до 5 января. И спешу сейчас же вместе с вами поделиться своим первым обзором и совершенно новым взглядом на возможности и на геймплейчик данной игрушечки. Во-первых, ребятки, скажу, что данная игрушечка это путешествие, где мы будем играть. За пирата, который будет бороздить просторы какого-нибудь бескрайнего океана И искать приключения на свою пятую э, точку Для начала нам сразу же игра предлагает выбер выбрать героя будущих приключений И стать э, легендой Вам решать, как будет выглядеть будущая легенда Выберите своему пирату обмундирование, прическу, бороду и усы Повязку на глаз, крюк, протез, снаряжение и оружие по вашему э, вкусу Ну что ж, давайте, ребятки, сразу же приступим к этому моменту. Продолжаем создавать нашего пиратика. Так, нам на выбор представляют нескольких мужичков. А почему мужичков? А где именно женщины? Я бы, наверное, может быть, женщину выбрал. Есть такая возможность сыграть за женщину? Не вижу я. Нам больше нужно секса в этой игрушечке, поэтому я должен посмотреть, есть ли женщина. Так, ты мужик или женщина? Я не пойму. Смотрите, на него похоже. Вроде мужик. А все, ребят, пацаны у нас, да, смотрите, нормальные такие все. Вот она! Вот она королева красоты! Вот, пожалуйста, еще одна! Да, ребят, Жен... Женский пол, конечно же, здесь а, имеется. Но мы все-таки поменяли свое мнение. Давайте выберем какую нибудь мужичишку, да, нормального такого настоящего морского волка, а, которым мы и будем играть. Ты что-то не очень-то похож на морского волка, вот ты! У тебя типаж более-менее подходящий Какие-то подробные данные можно ли тут Посмотреть или нет? Создать нового пирата Это понятно. В избранное Выход и выбрать. Так, давайте посмотрим Кто еще есть. Так, вот этого может быть Нет, таким же рабасом я не стану Да, так как сам таким не являюсь, поэтому выберем Кого-нибудь похудее немножечко Или поздоровее. По, по, похудее Да, и по, как говорится, ловче Этого точно парня мы не выберем Вот, кстати, нормальный типаж, да, вот это мне нравится Вот это самое то, что нам а, Подойдет. Нормальный такой Человечек, да, с такой шашкой, да наголо, или вот этого, ребят, можно Да, тоже как вариант Но уж очень мне не нравится его Наглая скользкая рожа, поэтому Давайте мы перейдем вот к этому варианту Вот к этому пареньку Вот с этим вот мечом, уж больно очень хорошо Мне приглянулся, давайте, ребятки, выберем этого Типа, так, на что у нас там выбрать Выбираем на, на, на, на, на, на, на, на, на Enter, да, выбираем Вы уверены в выборе пирата? Конечно же, чувак, я уверен Просто так я выбор не делаю, выбор сделан с умом Так, ну что, морской волк, давай мы тебя поднастроим, наверное, как-нибудь Есть тут какие-нибудь возможности или нет? Так, смотрим, ребятки а, Первое плавание, а, я так понимаю, из этого меню можно сразу же отправиться в первое плавание В котором мы постигнем суть и основы жизни пирата Поднимайте паруса и вперед, навстречу приключениям Так, пиратская лавка я так понимаю, здесь мы будем осуществлять Какие-то торги Что нового? Даст не зайдет на вас дух праздника Полите изо всех калибров Проходя испытания конца года Это какой-то ивентик Ну что ж, я так понимаю, эта игрушечка у нас В первую очередь про приключения И мы давайте с вами сразу же отправимся В наши с вами первые приключения И посмотрим вместе, каково это Когда ты, ничего не зная об игре Практически, кроме как ее название Сразу же начинаешь выдвигаться В бой и каково, ребятки, нам придет я пока что черт его знает, сейчас вместе с вами все это дело мы и прочувствуем. Ну а вы, пожалуйста, ставьте лайкосики под данный видосик, мне очень нужна важна ваша поддержка. Взамен за лайки буду радовать вас годными видосами, такими, например, как видосик про море воров. Ну а мы, ребятки, продолжаем так привязать, отвязать, что-то там настройки. Кстати, да, можно поднастроиться, наверное, давайте посмотрим, какие у нас настройки имеются и продолжим. Настроился я, значит, на здоровый лад в этой игрушечке, давайте уже выдвинемся в свое первое Плавание посмотрим, как оно у нас там на дальних берегах. И какие, ребятки, сокровища и опасности нас э, ждут. Странное, на самом деле, название у моего игрока. Поднять паруса. А, так, в смысле? Это что за странные строчки? Это, я так понимаю, мой никнейм. Ну, и, ребят, я, я, если честно, тут ни при чем. Потому что я не задавал свой никнейм. Мне почему-то присвоили вот этот стрёмный никнейм, да. И я почему-то поменять его никак не могу. Мне, если честно, это не совсем нравится. Такая же херня в... В красауте, да, что я не могу поменять И это меня очень сильно напрягает Ну, ладненько, пока, ребят, не будем обращать на это внимание, Давайте попробуем а, сразу же а, Отправимся в первое свое плавание И поднимем паруса Поехали, будем сейчас знакомиться, ребят, с игрой Прямо по факту прохождения Я, если честно, в ней вообще практически ничего не знаю Кроме как этого игра, ребятки, про путешествия И про пиратские бои на кораблях Все, друзья, еще знаю, что здесь классненькая водичка у нас Итак, начинаем, ребятки, выживание Или... как? как оно у нас тут будет происходить, я сейчас не знаю. Давайте попробуем. Очутились мы на каком-то острове, я так понимаю, да? И тут к нам сразу же подходит бравый а, пират. Точнее, дух пирата. И что-то он нам сейчас попытается сказать. У тебя потрепанный видок, друг мой. Видать, плавание выдалось непростым. На твоем месте я бы что-нибудь съел. Старый желудок отлично поднимает осыты. А, Когда клемаешься, мы, подробно, подробно, мы все подробно обсудим. Ну что, я вроде уже оклемался. Удерживайте куш, чтобы открыть меню снаряжения. Ну что ж, давайте посмотрим. Что у нас там за снаряжение такое? Да, удерживаем, ребятки. Так, смотрим, что у нас тут есть снаряжение. Выберите еду с помощью средней кнопки мыши и отпустите ку, чтобы подтвердить а, свой а, выбор. Давайте, ребятки, попробуем. Так, с помощью какой кнопки мыши? Что-то я не понял. Средней кнопки мыши. Написали ведь все верно. Ага, почему SKM? СК, так, нажмите, чтобы съесть банан. Отлично, так. Пополнили наше здоровье, отличненько, да, настолько, что научили есть. Ну вот, теперь ты выглядишь куда лучше, может даже сможешь дойти до этих морей? Хе, конечно же смогу. Фу, плевое дело, дядя. Ха-ха-ха, не удивляйся, сейчас меня зовут Верховным Пиратом, но когда я только нашел это место, я был лишь смелым искателем приключений, вроде тебя, отличное, отлично, родной, я мечтал найти неизведанные воды и земли, полные сокровища и опасности, где каждый рассвет знаменует собой новое приключение. Я вижу, ты не испугливых, раз уж тебе удалось так далеко забраться Остался последний а, рубеж Да не ты уже старый волк Но сначала нужно разжить, раз, разжиться Где-то среди деревьев есть сабля, которая, судя по всему, уже не нужна владельцу Ну что ж, давайте посмотрим, где эта сабля у нас находится Цветочки, цветуёчки О, а это, я так понимаю, остатки от прошлого владельца Да, рожки до да ножки от него тут остались Так, вытаскиваем саблю да, ты пока повиси, родной, пока посторожи здесь это дерево. Успокойся. Нажмите, чтобы атаковать. Опа. И все, проблема решена. Чтобы убрать снаряжение, нажмите на X. Все легко и просто. Изично, изично, друзья. Так, ну что ж, поговорите с Верховным пиратом на том берегу. Здорово! Давно не виделись, что, как же, туха, молодуха. Рассказывай давай. Поговорите с кем? С тобой же поговорить надо. Ну давай поболтаем, что. По душам. Чтобы быть пиратом, недостаточно носить саблю и присваивать чужие э, деньги. Нужно уметь находить дорогу сквозь древние пещеры при свете фонаря, откапывать легендарные сокровища, а потом хлистать грок, рассказывая всем байки о своих приключениях. Эй, чувак, успокойся, полегче. У тебя же там ничего не льется. Для всего этого нужно подходящее снаряжение. Для начала возьми старенькую лопату. Ну что ж, давай мне свою лопату старенькую. Что с помощью нее можно делать? Только, наверное, копать. Я в свое время оставил тут разные вещицы. Карта покажет тебе а, путь. И где же твоя карта? Ну давай, показывай. Получено задание. Так. И что? Как это задание посмотреть? Ну что ж, давайте удержим Q, чтобы открыть радиальное меню. Так, открываем и смотрим. Нажмите, чтобы посмотреть а, задание. На пробельчик нажимаем. Так, выберите карту с помощью а, мышки. Выбираем, так. Да хорош копать, давай сначала выберем карту. Так, смотрим, ребятки, что у нас на карте. А, вот эта карта, с помощью карты найдите клад, отмеченный значком а, X. Подожди, подожди, а где карта-то моя? Мне нужна карта. Так, выбираем, значит, карту. Куда делась моя карта? Так, задание карта на однерочку. Так, смотрим. Мы находимся сейчас... Э, где мы находимся сейчас? Я что-то даже не вижу себя, друзья. Где я? Где я? Ну, карта находится на одном из э, отростков данного острова. Вот мы видим крестик, да, там находится. Но я не вижу себя, Черт возьми, на этой карте. Как посмотреть, где я? Черт, побери. Так, смотрим. Вот на этом, похоже, да? Э, участки острова находятся наши с вами сокровища. Вот там вот, да, по всей видимости. Надо, ребятки, учиться пользоваться картой, иначе мы с вами не откроем нужное количество сокровищ. Так, дальше смотрим. Почему я на этой карте не вижу себя? Где стрелочка? Типа я... А, подождите-ка, вот там внизу, что ли? Или нет? Стрелочка, где я? Нету, ребятки, этой стрелочки. Нам нужно просто, напросто, глядя на карту, понимать, что клад находится где-то среди вот этих вот развалин. Я уже здесь... Да, тут у нас одна часть разваливш... развалившегося судна, тут другая, тут уже вода, я так понимаю, я уже прошел, клад у нас, соответственно, где-то должен быть вот здесь, да, между этим и вот здесь, короче, должен быть зарыт клад, по идее, если смотреть по этой карте, правильные ли данные, нет, давайте, ребятки, проверим. Так, ну что ж, удерживайте куш, чтобы посмотреть снаряжение, так, мне нужна лопата. Пятерочку берем лопаточку и начинаем копать. Давайте. Поп Ой! Похоже, во что. Ой-ой-ой-ой-ой! На один сундук старого моряка! Офигеть! Давайте, друзья, посмотрим! Точнее, надо его сначала откопать. Давайте, как следует, копнем. Да поголубже. Эх, разсудить мое плечо. Так, верните сундук э, старого моряка верховному э, пирату. Давайте сначала его откопаем. Так, ну что ж, эф, сундук, моряка. Давайте забираем его. И раз, сундучок уже у нас. При этом мы не можем пользоваться, наверное, никаким большим оружием. Так, ой, вот туда вот нам надо идти сейчас. А бегом, если... Давай, родной, что ты тихо больно бежишь. Красота, конечно, здесь, да. Вот там какой-то старый корабль, я бы тоже его обыскал. Там какая-то старая шлюпка стоит, наверное, мы на ней и поплывем. Ну и вот он, наш бравый старый пират. Ну что, вот он твой сундук, держи! Держи, отдаю! Что-то он тебя, смотрю, совсем прохудился. А, мой старый сундук. Посмотрим, скрывает ли он еще свои секреты. Оу, полегче. Что там у нас? Какая-то, наверное, еще карта, да? Так, ну что ж, на R открыть, F сундук старого взять. Давайте, ребятки, откроем его, да. Достаньте снаряжение из сундука старого моряка. О, пистолеты, нихрена себе. Это первое мое снаряжение, я так понимаю. Я же сейчас совсем голый. А как интересно посмотреть своего, своего персонажа со стороны. Пока, ребят, без понятия. Достаньте снаряжение из сундука. Ну что ж, берем снаряжение, друзья. Все полностью мы забираем и получен пистоль. Хорошо. Наверное, как-то можно уже его примить. Оу! Хорошее оружие. Сослужит тебе добротную службу. Отлично, отлично. Спасибо тебе большое. Получено еще какое-то снаряжение. Надо все это дело посмотреть. У нас появились какие-то кругляшки. удержите КУ, чтобы открыть меню снаряжения. Так, подожди, подожди. Вот, теперь вы похожи на настоящего пирата. Так... Тут еще много интересного, пройдитесь, осмотритесь вокруг, разомните ноги, а я подожду вас здесь. Ну что ж, давай сейчас посмотрим, это что у нас такое на восьмерку, это компас, да, какой-то у нас. Так, когда будете готовы отправиться в плавание, поговорите на берегу с верховным а, пиратом. Ну, в принципе, я уже готов, давайте, друзья, посмотрим все-таки, как у нас здесь выглядит плавание. А, мы все-таки хотели, ребят, заценить все целиком и полностью, семерочка это ведро у нас которым мы, наверное, можем воду набирать Или песочек, или только воду Ну-ка, раз! Да, воду, кстати, мы можем им набирать Это что, я умылся, что ли? А как, кстати, посмотреть на себя? На какую кнопочку? На какую кнопочку посмотреть на себя? Так, на два это пистоль, пистолетик На один это шашка наша Которая просто рубит... А листья она может резать на салат? Ну-ка, ну-ка, посмотрим Не, не может она листья резать на салат Вообще никак Кстати, можно, мне кажется, посмотреть все же снаряжение Так, о, была лаечка. Ну-ка Сейчас что-нибудь с Вот такие, ребятки, у нас пиратские песни. Вот такая, ребят, пиратская песня. Так, хорош, завязываю уже. Так, а что у нас инвентаря-то никакого нет? Это что у нас? Ведро. Это что, ведро или не ведро я сейчас взял? А, это барабан. Это у нас другой музыкальный инструмент. Гармошка. Даже на гармошке можно сыграть. А это что такое? Шарманка, что ли, какая-то? Нифига себе, сколько тут у него музыкальных инструментов. Так, давайте смотрим дальше. Что еще? Какие, ребятки, возможности у данной игры? Это что, удочка? На, отпустите, чтобы забросить удочку. Мы можем порыбачить, я так понимаю, даже здесь. Но мне кажется, сейчас не совсем время для рыбалки. Да, вот таким вот образом мы можем э, рыбачить. Закинули подальше удочку, э, но у меня-то не было наживки никакой, по идее клевать-то даже и не должно. Ну давайте, ребят, посмотрим. Все-таки это игра, да, надо полагать. И у нас, возможно, случится чудо. И рыба клюнет даже без наживки. Сейчас мы, ребятки, все это с вами и э, проверим. Дождитесь, пока рыба клюнет. Но мне кажется, что она не клюнет, ведь у меня там не было никакой наживки. Ну и... И что... И что, типа, клюет? Я не вижу, чтобы какой-то клюет был. Во! Вон там рыба плавает, но... Но пока она не клюнула. Во! Это тоже, ребят, не клюнула. Она просто плещется. О, клюнула! Тяни! Тяни, тяни! Постарайтесь не порвать леску. Опачки, не получается пока у меня, ребят, порыбачить. Но, по крайней мере, мы попробовали в процессе, я думаю, научимся. Так, ну что, ребят, где наш инвентарь, где наше снаряжение? Пока что я вижу, что есть у нас лопата. О, вот это, кстати, тоже надо проверить. Подзорная труба. Ну-ка, давайте глянем. Что у нас там на корабле? Хорошо, кстати, из нее видно. Так, подожди, где подзорная труба? Я еще не насмотрелся. Подзорная труба, ты где? Так, вроде на четверочку. Ну и... Подождите-ка, я же на четверочку ее выбирал. Ну-ка, пистолетик. Это у нас, значит, меч, пистолетик. На четверочку подзорная должна быть. Не хочет, чтобы второй раз почему-то выбирать подзорную трубу. Типа один раз посмотрел и хватит. Или ее вот так надо каждый раз выбирать? Почему на цифру 4-то она не работает? Оп, и смотрим, ребятки, на корабль. Мы На корабле у нас а, ничегошечки, я так понимаю. Не то а увеличивать, как уменьшать. Сразу же на ролик а, крутанул я и переместился сразу же на, на саблю. Ну, ладненько, давайте, ребят, проверим, что у нас здесь на острове есть. Или же отправимся сразу в путешествие. Я привык шариться сначала, ребятки, осматривать окрестности. Да, я так понимаю, здесь можно много чего интересного нарыть. Может быть, даже какие-то а, клады винограды. Так, что это такое? Это костерок у нас, а, пища, которую нужно а, можно приготовить. У меня, собственно говоря, пока ничего а, нет. О, вот здесь, кстати, тоже можно порыбачить. Ну что, давайте, ребят, попробуем. Сюда закинем удочку. Так, вот это, кстати, достается. А удочка где моя? Во! Ну-ка, давайте здесь попробуем сейчас порыбачим. Да ты далеко-то не закидывай! Ты куда ты? Давай поближе немножечко. Во, вот так вот. Можно подтягивать. Да, рыба, рыбалка здесь, конечно, сделана интересно. А, сейчас давайте попробуем, дождемся клево. Во, вроде бы потянуло. Как здесь рыба клюет на пустой поплавок? Не знаю. Вон, смотрите, жирная какая. Уже, уже вьется! Давай уже, цепляйся! Ну, что ты вьешься? Клюет, но еще не совсем. Мы видим, ребятки, как рыба здесь нас клюет. Вот теперь клюет. Вот теперь можно тянуть. Постарайтесь не порвать леску. А как? А как не порвать леску-то? Отпустите, нажмите, отпустите, чтобы забросить удочку. Ладно, ребят, пока из меня рыбак такой себе хреновый. Будем дальше шариться по острову. Где наша сабля? Вот тут какие-то, смотрите, руины. Тут какие-то курицы, которых, видимо, можно почикать. Давайте попробуем это сделать. А ну иди сюда, курица. Отлично. Это мой, так сказать, ужин, наверное, будет. Так, смотрим. Нужен ключ. А у меня ключа нет. Это что за бочка? Ее можно разломать как-то? Нет, нельзя. Пробуем, друзья, взаимодействуем с окружением как, каким-нибудь образом. Из куриц, кстати, никакого мяса не выпадает. Я думал, а куры нам нужны для того, чтобы с них что-то поиметь. Так, это что такое? Как, Какие-то старые карты. Какие-то интересные отметки на них. Это бочки у нас ничего не значащие. Здесь у нас какая-то тоже карта. Но мы брать ее не можем. Как с этим взаимодействовать, друзья, я не знаю. Просто-напросто какие-то просто, а, какие просто безполезные предметы вокруг нас разбросаны. Нашел лестницу, по которой забраться на второй этаж, к сожалению, нельзя. Но хотя можно запрыгнуть. Так, есть кроватка. А, что еще есть на этом старом корабле? Давайте, ребят, смотреть. Есть несколько бутылок каких-то, свечей. Как вскрывать эти ящики, я без понятия. Скорее всего, это корабль носит какой-то просто декоративный характер. И он больше, как говорится, ничего не выполняет. Возможно, здесь есть какие-то сокровища, но пока что я а, их не нашел. Это что такое? Это, типа факел какой-то у нас, да? Мы попали уже наверх корабля этого. Можно, наверное, штурвал покрутить. Ну что ж, давайте попробуем. А как, кстати, крутить штурвалом? А, влево-вправо просто клавишами. Так, понятно. Еще немножечко. Да, вот тут можно типа потренироваться, покрутить штурвальчиком. Где наш центральный? Вот он, наш центральный. Он даже, кстати, со звуком проходит Когда мы поворачиваем Вот этот центральный, да Он со звуком проходит Ладно, отходим от этого дела и что за книжечка? Так, читать они дали ему имя. Пиратское море, как вот как они его назвали. Джинна выпустили из бутылки, и с каждым днем здесь становится все больше пиратов. Продолжить, давайте продолжим. Некоторые из них просто прячутся от чего-то, от, чего от врагов своего прошлого или морского профсоюза. Но многие пришли на зов приключения, типа как я. Продолжаем. И рано или поздно они доберутся до, до этого острова. Наверное, они мечтают заполучить все в точности, как я, как, как я когда-то. Продолжаем. Если все сложится именно так, то глупо будет жаловаться. Я лучше подготовлю и разложу здесь кое-какие припасы. Они наверняка пригодятся. Припасы, а это уже интересно, друзья. Нужно срочно найти эти припасы, про которые здесь идет речь. Здесь за завесой а, все по-другому во многом, даже лучше. Но все равно, если чужаки хотят здесь выжить, вам придет, им придет, придется а, соображать на ходу. Ну что ж, давайте, ребятки, будем соображать на ходу. Речь идет о каких-то припасах. Чтобы их добыть, надо, наверное, позвонить... Колокол. Так, так. Три раза. Звоним в колокол, ничего не происходит. Давайте попробуем залезть наверх тогда. А тут как-то можно залезть наверх, нет? Ага, можно, кстати, лазать наверх. Давайте, ребят, попробуем. Да, какой-то здесь корабль полуразвалившийся. Мы просто посмотрим на возможности. Я так понимаю, на нормальном судне тоже будут такие же а, приколюшки. И здесь тоже колокол, друзья, есть. И книжечка. Так, давайте посмотрим, что здесь пишут. «Тысяча чертей! У меня пропал ключ от трюма! Наверное, выпал из кармана уже не знаю». Когда продолжить. После того случая с костлявым, что э, я что-то слишком часто теряю разные э, ключи. Возможно, он вырвался из недр моего камзола когда я взбирался попить свежей воды из ручья. Ладно, что теперь поделаешь еще одно утраченное сокровище. Так, мне, и мне сказали здесь, да, э, что ключ был утерян или кто-то просто-напросто его себе прикарманил. Да. И вот тот самый подвал, который мы видели до этого, это, ребят, не просто так. Ой-ой-ой, быстро мы спускаемся. Нам нужно найти утерянный ключ, чтобы открыть этот подвал. И этот ключ где-то должен быть по-любому, друзья, здесь, на этом а, корабле. Вот сейчас мы, ребят, поисками его и а, займемся. Так, отсюда мы зашли. Здесь мы все посмотрели. А, давайте спустимся. Мне кажется, что вот во второй части... А, точно есть какой-то ключ или же зацепка м, для всего этого Так, ничего здесь нового не появилось У нас также, ребят, кровати, также все по-старому Так, ну чтобы туда забраться, нам нужно опять, наверное, спуститься вниз Или же пройти просто-напросто вот здесь Так, а снизу мы здесь были? Да, снизу мы зашли Давайте, ребят, во вторую часть пройдем Так, здесь что такое у нас? Что за ящик? Не получается его взломать Так, здесь что у нас такое? Лестница А, по лестницам так можно лазать так, ребят, обшариваем все, я не знаю, с чем тут можно взаимодействовать, а с чем нет, надо просто методом тыка понимать, как вообще обстоят здесь дела у нас в морях пиратов. Так, заходим, смотрим, так, кубики какие-то, какой-то стол, игровые кости, да, здесь раньше, видимо, играли пираты в кости, еще одна вроде как книжечка, но ничего такого здесь нет. А, в ней две какие-то бутылки, которые подбирать нельзя Да я понял тебя, старый волк Я подойду, как только закончу Я еще не закончил Так, бутылочки какие-то, тут тоже бутылочки На полках у нас ничего Никаких зацепок, друзья, я таких а, не вижу серьезных Пойдем, Пойдемте, ребят, пройдем наверх тогда посмотрим Так, что у нас здесь? Это что зацепка? Какая-то вроде надпись Я слышал, как скрипнула половица в соседнем помещении Давайте зайдем, посмотрим так, здесь тоже ничего особенного, вот так лестница наверх, а это что за бочка? Бочка с ядрами, давайте посмотрим И 5 ядер, друзья, мы нашли, отличное приобретение, я надеюсь Возможно, это поможет нам в наших с тобой путешествиях, да, когда мы будем плавать по морям а, и охотиться за сокровищами Так, поднимаемся наверх, и здесь у нас что? У нас здесь, ребятки, есть пушечка Давайте попробуем, это что такое? Поднять Это что такое? Поднять якорь Ну что, получится у нас поднять сегодня якорь или нет? И вообще, где он поднимается? Так, работает, нет? Ну, я вижу, что у нас вроде бы все поднято, поэтому смысл его поднимать, если он, он уже у нас поднятый. Это можно как-то обрубить? Нет, нельзя. Я думаю, если я обрублю эту веревочку, то у нас мачта упадет. Нет, ребятки, не падает у нас ничего. Ой-ой-ой-ой, вот туда, кстати, тоже можно сходить. Так, давайте, ребят, попробуем. Нам тут предлагают ознакомиться с Азами, пострелять из пушечки. Давайте попробуем это сделать. Так. А, пушечные ядра у меня вроде бы есть, но куда стрелять? Не просто же так здесь эта пушка, друзья Надо бы ее, наверное, навести на какую-то цель Не получается Не просто же я буду по горам палить А возможно вот туда в пещерку надо дать камнем Давайте попробуем Так, а удержите R, чтобы зарядить пушку Так, заряжаем Наведите пушку с помощью мышки Это я уже понял Или WS Так, это тоже понятно Нажмите, чтобы выстрелить Давайте, ребят, попробуем Ой, ой ой ой ой точно, ребят, мы туда выстрелили, но я не знаю для чего Возможно, нам надо разбить вот те вот сталактиты Или, возможно, нам стоит разбить еще что-нибудь такое, да? Но давайте попробуем еще раз зарядим пушечку и попробуем разбить вот те вот сталактиты Не получается выстрелить, надо сначала зарядиться Так, заряжаем пушечное ядро и бац, друзья Есть такое дело, вроде бы стреляем, но не разбиваем Ладно, ядра мы, наверное, сейчас сохраним. Выходим из этой пушечки. Если бы у нас там что-то ломалось, мне кажется, мы уже давно бы разломали. Так, ну идем, ребят, дальше вот по этой вот по сломанной мачте. Нам, нам нужно, нам желательно найти ключ. Но я не знаю, где его найти. Возможно, в той пещерке он может быть. Но нужно смотреть внимательно, чтобы ничего не упустить. Так, здесь я был на этой части. Здесь я уже все посмотрел. А туда можно пока не заходить. Идем дальше, ребятки. Движемся дальше. Вот на тот, наверное, островочек теперь нам надо. Куда мы сейчас только что полили из пушечки. Но только как туда попасть? Или же, может быть, я где-то что-то, друзья, упустил. Смотреть нужно внимательнее. Во-первых, нужен ключ. Во-вторых, нам нужно попасть в подвал с помощью этого ключа. Короче, ребят, ищем ключик. Где-то, я думаю, мы уже недалеко находимся. Так. Давайте посмотрим. Я все-таки хочу расследовать тайну этого острова. Ой-ой-ой, вот тут я не был. Надо, ребятки, обыскивать все возможные места. Тут я не был, но я думаю, что надо все-таки сходить именно туда, а не обратно. Потому что в этой части я еще не был. Давайте исследуем. Мне хочется сходить во вторую половину острова. Нужно быть внимательным Да, тут видите мосты, перегородочки у нас Нужно как следует все отследить и проверить Ничего не упустив при этом Там была у нас пещерка какая-то Вот туда вот мне надо сходить И вот здесь тоже, смотрите, закрытая местность Туда, мне кажется, точно нужно а, попасть Там какая-то лодочка даже у нас стоит Давайте, ребятки, сходим Да, у нас, ребятки, море воров, игрушечка, да Про путешествия, про пиратов а, Про все вот эти вот дела, про интересные приключения Мы, ребят, начинаем с самого нуля, да У нас сейчас обучающего характера миссия Да, мы смотрим на возможности этой игры Посмотрим, порадует она нас или же разочарует Я еще пока что а, не уверен Но графика здесь, конечно же, приятная Так, ну что, дверь открывайся Дверь сегодня будет у нас открываться или нет, наверное, Стоит перерезать вот эту вот а, веревочку, но никак не получается. Я так понимаю, это, скорее всего, выход, чем вход. А, вход у нас, наверное, будет где-то повыше. Давайте поднимемся, посмотрим, прав ли я в своих убеждениях или же нет. Так, ну что ж, продолжаем, друзья. А мы сейчас исследуем тайну а, вот этого нашего стандартного острова, стартового. Мне необходимо посмотреть, что здесь у нас имеется и, что, и какая у нас скрытая здесь тайна. Вот, ребятки, наш, зашли мы наверх и что мы здесь видим? Какое-то секретное место. А, здесь у нас есть, ребятки, книжечка. Картины из прошлого она называется. А, здесь много будоражащих ум тайн и загадок, но самое мучительное и манящее тайна исчезнувш... исчез... исчезнувшей цивилизации, которую мы зовем древние. Давайте, ребят, продолжим. А, мы повсюду находим их следы, например, развалины, что таятся на дне морском, или наскальные рисунки. Куда более мастеровитые, чем мои. Продолжаем. Они обладали обширными знаниями, владели магией и умели накладывать проклятие. И все же а, что-то заставляло их уйти. Так, может случилась большая война или стихийное бедствие. А может они просто ушли куда-то еще. Увы, правды об этом не знает никто. Так, это мы прочитали. Но, ребятки, сути это не меняет. Я не нашел а, тот самый ключ, который мне а, необходим. Никаких подсказок, зацепок пока что у меня на его поиске не было. Но, возможно... Возможно, я что-то упустил, когда я исследовал. Как-то, ребятки, нужно разобраться с той самой дверкой, да, которая не открывалась. Возможно, нужно где-то спрыгнуть здесь, в то место. Да, я видел, ребятки, есть место, которое можно открыть. Вот тут, по-моему, можно в него попасть. Давайте попробуем по скалам, но я думаю, что я разобьюсь. Или мы все-таки где-то пропустили. Надо было где-то, мне кажется, свернуть в другую сторону. Чтобы попасть в помещение, да, которое у нас тут за этой дверью. Или, может быть, эту дверку все-таки надо разрезать каким-то образом. Может быть, ее надо подорвать а, какими-то способами. Может, надо подкопать, я не знаю. А, да, давайте попробуем а, подкопаем сейчас, что ли. Можно здесь так или нет? Оп, копнули. Нет, ребят, подкопать здесь нельзя. Мы копаем, это просто... Никуда мы, ребята, здесь на самом деле не прокопаемся Это просто-напросто, когда мы ищем Клады помогает, но а, Не в данный момент, подождите у меня же есть пистолетик Ну-ка, давайте, ребятки, мыслить прогрессивно Если есть пистолетик а, где мой пистолетик? Пистолетик, пожалуйста, дайте мне Вот он, ребят, пистолетик, мы же можем вот так вот просто Оп, черт возьми Подвело меня мое чутье, друзья Да, я думал, можно так сделать, можно просто Перебить эту веревочку И все будет нормально, да ни хренашечки Нельзя так сделать. Так, я тогда понял. Тогда еще остается один вариант. Нам нужно спрыгнуть где-то вот здесь. Да, куда мы стреляли. И залезть через пещерку. Так, куда-то я, ребят, застрял, похоже, нет? Да, где-то, ребятки, не просто так сюда эта тропочка ведет, да. Вот мы выходим. А вот оттуда я с корабля, с пушки стрелял прямо сюда. И не попадал. Давайте, ребят, попробуем здесь спуститься. Вроде бы здесь где-то была эта самая пещерка, да. Вот тут вот я на дне сейчас нахожусь. вот. Я надеюсь, что мы сейчас попадем через эту дырочку, в эту пещеру. Ну-ка, ну-ка, давай, давай, пробуем. Блин, я же сюда из пушки полил. Неужели я должен был разбить эти, эти сталактиты ядрами? Мне кажется, да, но у меня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Да, все-таки мне кажется, надо еще пострелять. А может быть, где-то здесь надо пролезть. Пока что, ребята, это неизвестно. Ну что ж, давайте еще постреляем. Пушка там не просто так стоит, но я туда пару раз уже выстреливал и почему-то а, не разбил. Тайна, ребятки, пока не раскрыта, будем пробовать ее раскрывать. Пойдемте еще раз зайдем в остров корабля сломанный и попробуем выстрелить из пушки. Немножечко, может, получится у нас как-то пониже выстрелить и сломать эти сталактиты, чтобы мы потом смогли через них пройти. Так, заходим наверх, заходим еще выше, смотрим под ноги. Но здесь я все уже обсмотрел, тут уже смотреть не на что. Так, давай, забирайся, забирайся, отлично. И давайте еще разочек попробуем стрельнуть. Так, а стрельнуть-то можно, а, по-моему... Не... А, нет, да, все правильно, с этой части можно выстрелить. Давайте попробуем, ребятки, выстрелить. Опускаться ниже ты будешь или нет? Ну, смотрите, ребятки, мы и так уже низко опущены. Мне казалось, что этого достаточно должно быть. Так, ну что ж, заряжаем. Давайте еще пару раз выстрелим. Не просто так здесь эта пушка. Бабах, мимо. Мне нужно попасть по сталактиту, поэтому, да, по-высокому. Если, мне кажется, я его разобью, то будет все тип-топ. Давайте, ребятки, прицелимся как следует и бабахнем. Так. Но нет, друзья, не разрушается ни хренашечки. Это очень странно на самом деле. Это очень-очень... Еще раз, ребят, выстр... выстрелим. Вот прям в него я попал. Но, смотрите, ничего у нас, к сожалению, там а, не обрушилось. Хотя, я думал, что оно поможет. Ну что ж, будем пробовать. Ой-ой-ой, опасно, ребят, прыгать здесь с высоты. Даже вот с такой вот небольшой мы просто-напросто начинаем ломать себе конечности. Поэтому лучше спускаться вот по таким вот склончикам. Да, отлично. Так, ну что ж, выходим. Старая Борода нас зовет все-таки в дальнейшие приключения Но я еще не закончил, ребятки, с тайной этого острова стартового Я все-таки хочу здесь разобраться, что к чему И как попасть мне вот туда Потому что там, мне кажется, много чего интересного от нас попрятано, ребятки Первый остров надо обшарить по максимуму Я сейчас попытаюсь еще сделать попыточку зайти Так, вот тут, вот, как мы видим, есть дверь А, да, тут есть жучаг же, черт возьми, а Глупый ты э, человек Глупый ты пират Надо было просто дернуть за рычаг Ну что ж, открывается дверка и давайте попробуем, здесь можно пищу приготовить, здесь есть книжечка, давайте прочтем. Мне довелось пережить много чудесного, но до сих пор я больше всего люблю простые удовольствия. Например, горячий обед, приготовленный на костре, как сегодня. Продолжаем. Конечно, можно отлично питаться и свежими фруктами, но ничего не сравнится с хорошим горячим обедом, если, даже если на его приготовление требуется время. Продолжаем, конечно же, так, когда готовишь, главное не отвлекаться и вовремя снять обед с костра, если упустишь момент и обед подгорит. Никакого грога не хватит, чтобы заглушить вкус горелой а, пищи Тут, я так понимаю, нас учат, как надо готовить При усердии и старании, даже из обычного брызга хвоста Можно приготовить вкусный, сытный полезный обед а, Хоть на что-то они годятся Так, а, нам дали кое-какие знания, а, как можно готовить обед Но мне готовить нечего, потому что я ничегошечки а, не поймал Да, и я бегаю сейчас голодный Но пока что я не вижу степень голода Так а, да, это я место помню, мы по нему стреляли, но так и не дострелялись до истины Так, ребят, спускаемся ниже, вглубь пещеры И мне хочется здесь а, раскрыть все-таки все тайны этого маленького стартового острова Так, это что такое? Это тоже крутилка, которая позволяет поднимать какие-то вещи В данном случае мы опускаем, я так понимаю, вот этот вот, вот, мостик Да-да-да, полезная штука, да, опускаем мост Все, отлично, опустили и движемся а в пещеры. Да, надо быть, ребятки, просто внимательным, ничего не упускать. Да, все важные моменты, конечно же, нужно замечать уметь. Так, здесь у нас что? Здесь у нас вот такая вот веревочка, которую, наверное, можно все-таки перерезать. Ни хренашечки нельзя, ребятки, перерезать эту веревочку. А если факел дернуть какой-нибудь из факелов, тоже не работает. Так, а может быть, все-таки выстрелить в тебя надо, чтобы сработала у нас эта штука, нет? Давайте попробуем. Возможно, сейчас поможет вот туда вот. Нет, не помогает выстрел. Так, а как же тогда быть? Как же быть и что нам сделать? Давайте, ребятки, думать. Да, тайны уже, уже знаете, приветствуют нас на каждом шагу здесь просто-напросто. Так, возможно, здесь где-то что-то я упустил. Давайте будем внимательными. Но эта штука, она открывает вот эту дверь. А дальше как? Возможно, дальше можно спрыгнуть здесь как-то. Или все-таки попробовать пройти через эту дверь? Какой-то здесь, ребятки, есть секрет определенный. Давайте будем думать. Есть два факела. С ними. О, так тут тоже можно нажать же, а. Использует шкиф. Все легко и просто. Так. И что с ним надо сделать? С этим шкифом. Ну и. Ну, я нажал. И дальше что? А, надо нажать. Надо, оказывается, просто влево-вправо или вверх-вниз. Да, надо вниз просто нажимать И он у нас поднимается Вот таким вот образом это все дело у нас и работает Здесь, да, отлично Отличненько, просто, ребятки, отличненько. Ну что ж, забегаем, нет, нет, нет, нет, нет, успею Нет, не успел, давайте еще разочек Интересная механика, надо бы поднять повыше Это все дело И потом просто отпустить и пробежать Да, вот у нас поднимается Все, Отлично и теперь просто, да, пока у нас на максимум поднято, отпускаем и пробегаем Вот так вот это работает, отличненько. Ну что ж, здесь нас ждет наша шлюпочка Ну и нужно также, ребятки, осмотреться Надеюсь, что-нибудь мы здесь найдем полезного в этой пещере в стартовой Но пока что, ребят, нихренашечки я не нахожу Одни только вот эти заплесневелые грибы, поганки не больше а, ничего. И лодочка. Ну что ж, какие-то странные, ребятки, тайн я здесь не раскрыл. Возможно, в этой лод лодочке что-нибудь есть. Первая моя шлюпка, ребятки. Первая шлюпочка, шлюпочка пуста Сундук из шлюпки открыть. Давайте посмотрим. Как на R. Открываем. И он, ребятки, пустой этот сундук. Так, шлюпка сесть. Садимся. И что, погребем, наверное? Как тут грести? <клёх> на что грести? И вообще, как грести здесь? Не понимаю. Сесть-то я сел, а дальше как, как нам плыть-то так? Сядем... С... А, вот у нас где весло, спереди, оказывается, у нас весло. Так, АД, чтобы грести. Одно весло, второе. Так, а как смотреть, куда мы плывем? Ага, получается вроде. Ну что ж, давайте, ребятки. Так и не нашел я почему-то ключа-то. Где-то же он должен был быть. Что-то я, ребятки, упустил. Зритель мой дорогой, любимый, подскажи, пожалуйста, где можно найти этот ключ и открыть тот самый подвальчик? У меня это не получилось. Возможно, мне стоит обратиться сейчас к нашему, значит, бородатому другу, который здесь нас начинает вести. И он нам а, подскажет, как это сделать, возможно, да? Так, куда мы, ребятки, сейчас плывем? Давайте подплывем, попробуем к берегу. Или же нам надо все-таки поплавать, да, на этой шлюпочке в определенные места... Так, так, так, гребем, гребем. Ой-ой-ой. Как же здесь все-таки неудобно. Надо привыкать к этому делу. Вот сейчас куда мы гребем, смотрите-ка. Мы просто-напросто плаваем вокруг острова. Давайте попробуем, сейчас подгребем в другую сторону, да. Вот этим вот веслом. Так, главное нам не разбиться сейчас. Так, а в другую сторону, если грести. Мы приплыли сейчас сюда. Ой-ой-ой. Поворачивайте шлюпку с помощью А или Д. Так, достижение открыто. Вот тебе лодочка. Ну, лодочку-то я взял, а вот как плавать на ней у меня пока не очень получается. Давай, давай, давай, надо еще повернуть. Я что-то прибился куда-то, знаете, к... А если в другую сторону? Не, не получается. Мне сейчас надо повернуть ее и носик куда-то в другую сторону вывернуть, и тогда у меня получится, я так понимаю, плыть. Блин, мне бы назад как-то сдать. Родной, давай в другую сторону греби. Не хочет он почему-то в другую сторону грести, а может быть надо что-то зажать? И он будет в другую сторону грести, нет? Ну-ка, давай. Нам надо выбираться из этой щели. В расщелины. Не хочет он почему то поворачивать. Пират, давай уже, напрягись, черт возьми. Не получается у нас выплыть из этого места. Никаким способом. Я думал, хоть как-то мы... Ну-ка, давайте попробуем в другую сторону погребем. Так, весла. А здесь почему нет весел? Здесь, ребятки, весел у нас, как вы видите... Нет, сюда можно только сесть и наблюдать. И Все. Так, а как-то оттолкнуться можно, нет? Нет, друзья, нельзя. Садимся за весла и пробуем грести в другом направлении. Так, скорость переключаем. А в другую сторону ты не можешь грести, нет? И вроде как пытаюсь я сейчас грести назад, но назад почему-то не гребет наш парень. Возможно, есть какая-то, ребятки, какой-то секрет, который нам позволит грести в другом направлении. Но нет, друзья, черт возьми, застрял я буквально на ровном месте. Не позволяет мне игра выбраться отсюда. Вообще никак. Ну, давай еще немножечко. Ну, гриба ниже веслом. А, все, понял. Надо, ребятки, нажимать на клавиши, чтобы у нас грязь... гребля шла. Просто так наш персонаж не станет грести. Попробуем, ребятки, проплыть вот здесь сейчас. Под этим мостиком. Да, можем смотреть вот так вот и плыть вот так вот. То есть нужно по поочередно пробовать левой, правой нажимать клавишами. И тогда у нас пойдет гребля. Так, пробуем, пробуем здесь проплыть. Вроде, вроде пока получается. Давай другим веслом. Хорошо. Хорошо. Просто великолепно. Здесь, кстати, мы можем залезть обратно. Да, но что-то мне подсказывает, что рано нам залезать обратно. Нам нужно исследовать воды прибрежные здесь. Да, местные. Невозможно в этих водах мы найдем что-то, что мы не нашли. Точнее нам нужно, ребятки, найти ключ, зацепку. Так, как нам вперед плыть? Ну, в принципе, и так вперед плывем. Давай еще греби. Давай греби еще. Поворачивай уже. Меня уносит в море, ребят. Меня уносит в море океан. Так, поочередно. Вот этим веслом подгребай. Давай, давай, нам нужно повернуть. Да, на самом деле здесь надо просто умеючи управляться с этим всем делом. Мне вот сейчас, по идее, туда надо повернуть. Но что-то мой персонаж не хочет поворачивать. Вот такая, ребятки, здесь у нас гребля. Давай, давай, пробуй, пробуй, ну... Пробую я грибу. Ага, вот сейчас пробует. Надо, ребят, кнопочку отпускать. Когда мы отпускаем, он тогда после этого начинает загребать еще раз и еще, и тогда мы, получается, плывем. Ну что ж, не такое-то простое дело, на самом деле, управлять просто обычной шлюпкой. Вот я сейчас попробовал и реально охренел. То есть, сложновато достаточно. Нужно знать, как правильно нажимать на э, клавиши, и тогда у вас хоть что-то дополучится. Вот сейчас у нас получается вроде даже плыть на неплохой такой скорости. Так. Обследуем как следует еще раз остров Да, не получается у нас найти тот самый ключ Про который говорили здесь, да, у нас местные Возможно где-то на острове, возможно вот на том старом корабле он есть Сейчас мы, ребят, подплывем и проверим, как у нас Можно, где у нас можно найти этот самый ключ. Но подплывать, скорее всего, мы будем уже в следующей серии, да, по прохождению, по выживанию в игрушечке море воров, да. На самом деле, интересная очень атмосфера пока что. Есть интересные, конечно же, загадочные места, где можно чем-нибудь поживиться, да, где можно что-нибудь найти. Но нужно, ребятки, искать, разгадывать тайны, секреты каждого острова. Вот такая вот, ребята, у нас экшен-приключенческая игрушечка, да, где мы берем на себя роль пирата и начинаем из следовать окружающие а, места. Ну что ж, друзья, на первый взгляд а, попробуем сделать определенные выводы. Да, игрушечка достаточно сочная, достаточно красочная. А, ее, конечно же, нужно изучать, ее нужно познавать. Да, а, игрушечка позволяет вам играть в кооперативном режиме с вашими друзьями. Да, это в первую очередь кооперативная игра, где вы сможете взять на себя командование целого большого корабля и плавать на нем, изучая а, прибрежные местные воды. Конечно же, а, конечно же при этом будете вы искать клады, сражаться с другими игроками и многое-многое другое интересное. Пока что, ребят, мне выводы делать сложно, да, в нее нужно еще поиграть как следует, да, для того, чтобы понять, что она действительно из себя представляет. Но это, ребятки, я вам обязательно обеспечу. Присутствуйте на моих видео, присутствуйте, ребятки, смотрите на моем канале, все в процессе будет. Ну и по 10-бальной шкале, ребятки, пока я ставлю этой игрушечке 7 из 10 возможных баллов, потому что я еще толком не понял в следующих видосиках, конечно, же мы обязательно с вами это все дело еще раз прощупаем, посмотрим с вами более детально и, конечно же, отправимся в дальние, ребятки, далее исследовать совершенно новые острова. Ну что ж, друзья, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея, еще обязательно увидимся. До новых встреч!